Дальше, что? Здорово-здорово! Это подарок, все подарок! Ты что? Добралась, такие дубки! Украины! тик ти ки ки ки там Это убо До нас добралась! Это подарок! Сайта! Охрененный тормозка, как так делать? Я не умею подскажить!